Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Я очень рада, что вы забежали ко мне в гости. Сегодня я решила снять видео, где буду повторять фотографии своих подписчиков. Для этого я создала в инстаграме опросик, где просила всех желающих написать ответ «да», если они согласны, чтобы я зашла к вам в инстаграм и выбрала какую-то фоточку, которая мне понравилась. Я все это делала рандомно, поэтому я об этом тоже предупредила. И то, что получилось, то у меня и получилось. Я выбирала абсолютно разные фотки на разные тематики и какие какие дневные и какие-то осенние, так как наступила уже прекрасная осень, моя любимая в кавычках, угу. потому что все просто прекрасно, дожди, холодно, не люблю осень, лайк, like, если ты тоже не любишь осень. И также я повторила какие-то домашние милые фото, например, с котиком или с каким-нибудь цветочком и не забыла про творческие фотографии, где нужно немножечко подзаморочиться, поэтому я надеюсь, что это видео вам понравится, поддержите меня лайком, подписывайтесь на мой канал, а я начинаю. Вот эта фотография показалась мне очень простой и легко реализуемой и плюс, опять-таки, для этой фотки мне не нужно будет делать макияж, что значительно упрощает мою задачу. Для нее мне понадобится рубашка и джинсы, а в качестве белой стены у меня будет кусок эм, остатка от моей белой стены, то есть я закрою вот эту дверь и встану где-то вот здесь, чтобы было видно попу и кусочек спины. Да, у тебя попа будет прям серых, так, да, вот здесь у меня будет попа. Джинсы у девочки достаточно такие светлые на видео, посветлее, чем вот эти, поэтому я возьму вот какие-то вот такие вот нейтральные джинсы. Рубашку я тоже заранее приобрела. Это вот такая вот белая рубашка, обычная, совсем непримечательная. Впервые за 6-7 лет я надену рубашку. Представляете, как долго я не надевала вот этот атрибут вещей. Я такого развития событий не ожидала но я не смогла застегнуть пуговицы на рубашке и у меня просто это никак не выходило эти пуговки такие маленькие что это просто какая-то жесть с горем пополам я нацепила на себя рубашку Теперь мне нужно ее заправить внутрь и немножечко расстегнуть мои рукава на рубашке и сделать. Они у девочки как-то завернуты вот так и торчат как-то кверху, поэтому я сейчас этим займусь. Оп. Сейчас фотки от полароида у меня лежат в этом ящике, потому что когда-то они висели на стене, но какая-то пушистая жопа съела гирлянду и мне пришлось все убрать в шкаф. Сразу так совпало, то, что здесь выпали две полородные фотки, которые более-менее яркие, поэтому я, наверное, их все-таки и возьму. Это фото было достаточно легко сделать. Большую часть времени мы как раз таки возились с полароидными снимками, так как у моей подписчицы они специфично находились в кармане. Один из снимков как будто почти выпадал. Но мы справились с этой задачей и мне кажется должно получиться круто. Единственное, что тут, конечно, не очень получилось, это джинсы, потому что я не смогла найти похожие и немного не порван карман. Но если бы он был бы порван, я думаю, что это фото было бы идеальным, но в принципе получилось очень похоже, как считаете вы. Так как наступила осень, то я решила повторить какую-то осеннюю фотографию от своей подписчицы, и я решила сделать вот это фото, потому что в нем девочка сидит в свитере, это такая уютная фотография, где она вроде бы что-то пьет из белой Чашки. Кстати, большую часть вещей для этого видео я закупала на Алиэкспрессе, собственно, точно так же, как и вот эту толстовочку, которая греет меня сейчас во время этого видео, и джинсы, которые тоже сейчас на мне. А совсем скоро с 16 по 20 сентября пройдет AliExpress Fashion Sale. Это крупнейшая распродажа одежды, которую невозможно пропустить. А еще AliExpress ускорил свою доставку. Например, моя одежда дошла ко мне всего лишь за 10 дней. Я считаю, что это крутой повод заскочить на Али по ссылочке в описании, которую я для вас оставила и закупиться на грядущий сезон осень-зима а также сэкономить ваше время и конечно же, что правильно деньги, а еще у меня для вас есть промокод ТЕЛЕНЯШКА, который для вас тоже преподносит небольшую скидочку так что активно его используйте для этой фотографии мне нужно первым делом, помимо того, что я переодела свитер, еще подкрасить мои глаза то есть у девочки очень такие оранжевые фейки, поэтому я тоже постараюсь их сделать и как я поняла, у нее немножечко накрашены губы ну да, как я и предполагала, мне придется наносить в несколько слоев, ну, чтобы Цвет был достаточно таким ярким И насыщенным, как у этой девочки на фотографиях Глаза готовы, теперь осталось сделать губы. Да, мне кажется, я Угадала с цветом, потому что у девочки он Примерно вот такой же, как и у меня Сейчас на губах. Конкретно для этого Фото у меня никак не получалось Сделать прическу, как у моей подписчицы Хотя казалось бы, вроде бы обычный Хвост или может быть коса Там не видно, но у моих волос были какие-то Свои планы и они ложились как Какаха и мне рели хотелось их просто Напросто сбрить. Но с горем по Полам я справилась с этой задачей хвост кстати я решила спрятать свитер чтобы он не попал в кадр дальше мы расставили цветок и белую кружку в процессе кстати цветок пришлось положить на стол так как он оказался слишком большим и мешал кадру а еще у меня отличается фон что меня беспокоит надеюсь что смогу это чуть-чуть или как-то исправить в фотошопе может быть подкрасить как у моей подписчицы давайте же посмотрим что у меня получилось Я думаю, что вы уже поняли, что в данном случае мне пришлось немножечко подкрасить свитер, потому что мой отличался по тону. У девочки он рыжий, у меня какой-то немножечко такой розовый что ли, не знаю, какой коралловый, поэтому я его подкрасила. Следующая фоточка понравилась мне тем, то, что на ней есть котик. И так как этот котик пушистый, то я буду фоткаться не с Анцией, а со второй кошкой Тусей. Такая, типа от меня. меня, пожалуйста не трогайте санцу Фотка максимально близкая, поэтому я только накрасила реснички Чуть-чуть расчесала бровки на всякий случай С Тусей возник максимальный коллапс, потому что она не привыкла к такому вниманию И больше предпочитает спать весь день Поэтому, сделав пару кадров, я решила изменить свою тактику Ведь то, что получалось с Тусей, совсем не то, чего бы мне хотелось Ну как бы, ребят Ожидание, реальность, я не знаю какой вариант, придется брать Сансу, ну потому что Туся не любит фоткаться, она вообще постоянно вырывается, и вот это единственное, что получилось, это это, по по-моему, слишком упортое и больно. С Сансой тоже сегодня было не все гладко, она постоянно отвлекалась на какие-то звуки и все время смотрела в другую сторону, а не на камеру. Так как она привыкла уже фотографироваться, то спокойно дала мне это сделать, за что получила вкусняшку и много-много поцелуйчиков от меня. Я считаю, что эта фотография просто получилась на ура, она максимально похожа на то, то, что мы имели изначально. Единственное, код отличается, но я думаю, что это не сильно критично, а все остальное... Прям очень круто Для следующей фотки я приехала в лес Чтобы найти плюс-минус Что-то похожее на то, что есть на данной фотографии А именно Деревья, растущие вверх Тут, конечно, такое ощущение, что это какие-то яблоки Или мандарины Но где я дойду сейчас яблоки и мандарины Поэтому я нашла вот лес Будем искать что-то здесь Вот эта вот небольшая локация Похожая на вот это вот Чем-то напоминает данную фотографию мне кажется что я тут идеально впишусь переодеваться я буду в лесу я с собой взяла как всегда сменку переодеваться на улице мне не впервой поэтому а что поделать как бы у меня есть вот такая вот полосатая футболочка когда я делала это фото я постоянно отвлекалась на то то что по мне ползают какие-то жуки все-таки мы в лесу один раз меня даже что-то укусило за руку и плюс из-за того что я постоянно держала руки вверх они у меня очень сильно затекали и было немного больно, в остальном сложности не возникало, давайте же посмотрим, что у меня вышло. Я считаю, что это фото неплохое, но и не совсем идеально получилось, потому что у меня не висят персики или какие-то фрукты, которые висят на фотографии у девочки. В принципе, плюс-минус, можно сказать, что это похоже, особенно если смотреть как-то издалека. Я выбрала вот эту фотографию, вот от этой девочки. Мне здесь понравилось то, что тут во рту такой милый цветочек, и есть такая небольшая задумка. На мне уже белая футболочка, осталось только найти белый цветочек и вставить какую-то сережку голубого цвета в мое ухо. Я возьму сейчас гвоздик с Алиэкспресса и засуну, наверное, себе вот этот, который похож на синюю клубнику. Вот получается в это ухо. Блин, я боюсь, что я сейчас трону, и оно сломается. Я боюсь, вот реально сейчас тронешь. Прической я особо ничего не делала. Я завязала хвостик, зацепила его заколками, чтобы он был чуть-чуть пообъемнее, и накрутила передние прятки волос. У девочки на фото цветочек больше похож на ромашку. У меня нет ромашки, но у меня есть что-то похожее на хризантему вот в этом красивом букете цветов, который подарил мне Дениска. Я бы, наверное, попыталась сейчас аккуратно достать какой-то вот, наверное, вот этот цветок правда он розовый, но я попытаюсь его в фотошопе как-то исправить. глубоко. не знаю, как девочка это сделала. ну понятно, что она маленький засовывала. я хотела просто, о? О! Могу вас заверить, что фото, хоть и кажется простым, но у меня возникли сложности. Во-первых, я перепутала стороны и сделала хвостик не там. Во-вторых, из-за цветка во рту у меня постоянно выделялись слюни, и я чувствовала себя бульдожкой. А в-третьих, мой нос оказался коротким, и было сложно фотографировать таким образом, чтобы в кадр не попали глаза. Но мы это сделали. И это реально какие-то фотографии как будто от курильщика, потому что ты вроде бы видишь фотографию у девочки что она милая, красивая а в итоге у тебя получается что-то вот из такого, ну в принципе ладно, можно сказать, что у меня что-то получилось для следующего фото я также переодевалась на улице, так что тут уже ничего необычного на фото моя подписчица стоит за сеткой на фоне какой-то деревяшки, я к сожалению подобного не нашла, поэтому надежда снова на что? на фотошоп ах да, решетку, которую я нашла, находилась. На частной территории Так что я немного нарушила чьи-то границы Но главное, что ничего плохого не случилось Получилось, знаете, как говорят Да, там Фото-курильщика. Вот в данном случае это фото курильщика Но это максимально обсрата получилось У меня получился какой-то пересвет дикий позади меня Мне вот кажется, что вот вообще это фото вот максимально не получилось Фотография, которую я сейчас буду повторять, из Новосибирска, Сибирь На нем девочка, которая такая вся утренняя, максимально нежная Мне нравится делать такие фотки У меня, конечно же, не висят на стене половники э, и всякие прочие такие штуки для кухни меня здесь просто... Поэтому я думаю, что, скорее всего, я возьму в работу вот этот угол, потому что плюс-минус он примерно похож. На фотографию моей подписчицы вот что-то типа вот такой рубашки, и у нее закатаны рукава. Поэтому я свои тоже немножечко закатаю вот так наверх. Я себе взяла вот похожее, оно тоже в такой примерно цветовой гамме, примерно с похожим рисунком, поэтому сейчас будем его завязывать на мои волосы. Теперь, мне кажется, мы приступаем к одному из сложных моментов, это сделать маску, но у меня нет такой белой маски, у меня есть только два варианта, как это сделать, либо попытаться использовать пену для бритья, либо нанести какой-то крем. Сначала я решила попробовать нанести на лицо крем достаточно толстым слоем. Надеюсь, что получится. Я сделала пробную фоточку, вот что получилось. Мне кажется, все-таки маловато на лице, поэтому я сейчас сотру вот это все и нанесу все-таки пену для бритья на лицо. Так как мой первый вариант не сработал, то я решила нанести пену для бритья. Она оказалась действительно выходом, так как она ложилась достаточно густо и была больше похожа на маску. Сейчас будет очередная Попытка сделать фотку номер два мы попытаемся сделать ее сейчас без света и с моим новым образом из пены для бритья. По-моему, это самая грандиозная фотография и самая грандиозная идея, до которой я могла додуматься, это вот реально нанести себе пену для бритья. Кстати, после которой у меня было красное лицо, так что никогда не наносите себе пену на свое лицо, если вы не бреете его, только вот в этом случае наносите, а так просто так не делайте, потому что это щипет, это потом красное. У меня получилось тоже что-то похожее, не могу сказать, то, что один в один, но в принципе это Похоже. Следующее фото, которое я буду делать, немного творческое, на нем моя подписчица изрисовала себя красками, у нее есть краски на лице, на одной из рук и на шее и, собственно, самой ключице, поэтому я тоже попробую вот это все повторить, и еще у нее, я не знаю, это линза или же это просто так подкрашен глаз, но у меня нет линзы, поэтому я буду красить ее его Фотошопе. Для начала я хочу убрать свои волосы в хвостик, чтобы пока мы рисуем, я не испачкала свои волосы, потому что рисовать буду не я, будет рисовать как-то Денис. Надеюсь, у нас получится. Я купила себе масляные краски синего, желтого и зеленого цвета. Краски на мое тело наносил мне Денис. Мы использовали масляные краски, потому что они красиво ложатся на кожу. Единственное, их сложновато смывать потом, но это уже другая история. А еще одна проблемка приключилась с тем, то, что голубой краски я не нашла, и пришлось использовать синюю. Ах да, и еще было сложно повторять мазки, потому что на фото видно, что девушка делала их случайными, а нам надо было попытаться эту случайность как-то повторить. Мы сейчас пришли на балкон, потому что у девочки фотография на балконе, на фоне окна, которое ведет, я так понимаю, на кухню. Но у меня ведет тоже на кухню, но как видите, у меня небольшое окно, и тут сидит кот. Когда мы уже стали фоткаться, мне было жутко некомфортно в этой позе. Постоянно затекала рука и было больно, но немного потерпев и поворчав, все-таки фото было сделано и теперь я предлагаю посмотреть, что же получилось. Я считаю, что получилось относительно неплохо и даже плюс-минус похоже. Единственное, погода меня подкачала, потому что появились тучки, но надеюсь, что это не сильно критично и свет более-менее лежит одинаково, как и на моей подписчице. Вот такие вот у меня получились повторки фото своих подписчиков. Я надеюсь, что вы их оценили, потому что мне безумно понравился этот опыт. Я еще никогда не повторяла фото своих подписчиков, но то, что получилось, мне безумно понравилось. Не совсем, конечно, идеально, я так считаю, но и не очень плохо. Как считаете вы, обязательно пишите в комментарии, какая фотка вам понравилась больше всего, какую мне получилось повторить лучше, какую хуже. В общем, все интересно от вас узнать. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока и увидимся с вами уже очень скоро. Bye.